Сегодня две команды, красные и синие, будут соревноваться в постройке нового года. Ну всякие там снеговики, елочки, домики, ну что такое. И на все это я вам дам 2 часа. Можете начинать строить. А сейчас давайте посмотрим на мотивацию обоих команд. Синие, что вы думаете? Да, кажись. То ли в депрессии, то ли не знаю, мне никто отвечать не хочет. Красная, как у вас там? Ну все. тоже правило, пряничный дворец. Пряничный дворец. Пряничного домика достаточно. Домик э, двухэтажный, даже трехэтажный. трехэтажный. Ладно. Да какую елку? Че такая огромная, зачем? Жодная елка должна быть большая. Не новогодняя, елка. О, у меня есть идейка. Я сейчас скажу, что у красных все очень хорошо, чтобы мотивировать синих. Красные. Ой, синие. Я был у красных, и знаете, у них все замечательно. Они хотят построить огромный пряничный дворец, и они вообще... А у вас как тут дела? Ага, значит, Сондер какую-то деревяшку строит, Монолит ставит елки, а это... типа... Я не знаю, что они хотят строить. Так, обговорить, что вы будете делать. Я думаю, вам нужен командир. Как думаете, кто из вас лучшим командиром? Сондер. Один голос за Сондера. сондер. Ладно, все, сондер, командир, командуй. Они тебя выбрали, и ты должен довести их до победы. Да, против вас команда почти все там власти. будут Но я это сказал, чтобы вас мотивировать, а не чтобы вы перестали строить. Зачем деревянный домик на долгий год строить? Давайте попробуем и красных замотивировать. Красная. Я только что был у Сиди. Ты шпион? Нет. А они тебе сказали, поваливают туда? Нет. Сказали, что мы улыбки, да? Нет. Они про нас ничего не сказали, потому что они настроены на победу. Что больше всего похоже на пряник? Бетон. Пряниковый бетон. Это я. Помни ухо, вот и он пришел. Да? Как думаете, почему я сюда пришел? Потому что ты шпион. Нет, я пришел, потому что прошла четверть пути. Я пришел смотреть. А что вы думали, будете тут сидеть без пальев достроить? Я буду за... А, нет, 28 минут прошло только. Так, пират, почему у тебя бутерброд с бетонной начинкой? Да ты скилл... Короче, у пирата тут бутерброд с бетоном. Что ты делаешь? Плоское дерево. Это грязь для стебу. А что непонятно, что это плоское дерево? Что за люди пошли? А, огромный коллайдер. А почему у елки листья дрявые? Они просто готовые поставили. Вот пацаны. Они какие-то трубочки под газировки навтыкали еще. Вот раньше было лучше. Союз. Союз, он не он не он не он и... Я свободен. От там бера, пока он в магазин пошел. Зачем вам такой командир, который погодит? Я не знаю. И реально, почему у вас трубочки от сокола? Я не знаю. А, нет, это конфеты, нет. они все говорят, что это труб. О, прячет домик красивый. А ты что делаешь, Монолит? Да, ему холодно, поэтому нужно его А, тут еще дерево готовится. Знаете, у вас даже больше прогресса, чем у красных. Здесь даже круче, больше атмосферы. Кстати, зачем ты елки красишь белые? Елки же зимой и летом одним цветом. А, забыл. Ну ладно, это пчел. Ну да, можно сказать. <музыка> Нормально не мог сказать, что. Чему я сюда пришел, вы знаете? Пришел объявить нам, что один час прошел, потому что прошел 59 минут. Давай сейчас давай я скажу поэпичный. Один час прошел, ура! Вот это эпик! Давайте смотреть, что за час. Тут, короче, построилось. А где трубочки? Плати на них я их спустил. Ну зачем? Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Теперь у вас здесь есть какая-то странная штука. Дорога, например, которую это... строил Арконус много лет. А нет. вот это что такое? Это рельеф и делаю, чтобы все было красивенько. А. Если у них там что. Ну посмотрите на этих соперников. У них там трубочки из-под газировки везде в домик. Еще э. Зато смотри, у них какой красивый пара. У вас такого нет. Это просто снежная бумажка. Ну что, мы можем тоже так сделать. А у них из трубы идет. У нас даже трубы нет. Так, теперь твой битодовый пряник уже стал побольше, да? Это теперь дом. Есть конфеты, которые кто-то разбросал. И елочки, которых нету. И почти тули них строить. Елка ну... какая-то странная. Я заметил. Я тоже. Ладно, я пойду к тем трубочкам. из под газировки? Да. Я считаю, наша постройка гораздо лучше. Ну, там... а, к вам шпион идет. Маленький. Yeah. Он рассетился быстренько, чтобы его не спалить. Это мана, моно... это 2021. Я к вам в гости пришел, сиди. Короче, этот целый час прошел. Я смотрю тут, что получается. У вас очень большие претензии. К этим трубочкам от газировки. Здесь у вас такие красивые деревья есть. О, это пушка. Зэк со стежками. Прикольно. Ого, тут из трубы идет пар. А где Сондер? Он что там внутри спит, что ли? Сондер, выходи. Сондер? Не, он, кажется, спит. Ну ладно, у вас тут очень прикольно. Идем в войс-запись. Очень важно. Да. Красные, кто из вас командир? Нет командира, мы все свободные. Конус, идем в белую команду. А Войс? почему? Эй, да я командир команды? Командира я не вызываю, я вызываю. Это, короче, лидеры команды. <как> Лидер. У вас есть что сказать? короче, это, найс скин, бро. Согласен, тебя тоже. О, спсэ, бро. Всё? Ничего больше сказать. Я ничего не понял, ну ладно. Я взорву стол зачитать. Ну что ж, красным и синим я не буду мешать на протяжении следующих 50 минут. Но они пройдут в мгновение ока. Осталось 10 минут до конца. Давайте-ка посмотрим, что там Дом у нас дырявый дом. Делайте дом. А не почему дырявый. здесь отдают кривая елка, а все остальные дарбали? В смысле, тут очень много конфет. Есть ненаделанный, непряничный домик. Есть вот еще такие вот есть острова. Ой, блин, ты вообще. Теперь дырка, это пещера. А это что за сюда фиолетовая? За чего она? Это, ну, они тоже построили стену, поэтому у нас битва стен. Да. А что это там за снеговик или что это? Это снеговик со шваброй. Ладно, да я похож Этот, короче, мало времени осталось. У нас тут снеговик. Вот. Ой, ужас, блин. Ковиками он теперь пытается улететь. Ага. А это что, костер? Да, Костер проходы куда не знаю, не меня а еще что тут у вас есть снеговик злой да, куча а его ты? куча всякого снега куча всякого всякого а в дом зайти можно Нельзя. Почему? тебе нельзя потому что ты плохой. Чего я плохой? Чего я не могу туда зайти? Чего Потому я? Потому что могу? вход для ухи запрещен. Все понятно я. Там, там просто потом ты туда зайдешь, а там ничего, кроме мечей на стенах нету, которые ты будешь есть. А я ж тебя знаю, ты будешь их кушать. Потом нас и будешь бить. Поэтому тебе туда нельзя. А это что за летающий эль прыба? Ну, у вас осталось всего лишь менее 10 бедут. А вам нравится постройка ваших соперников? Я там ничего не видел. Нормально, прикольно. У вас даже облака есть. Рабов нужно оскорблять, поэтому... Сам ты, сам ты раб, я сейчас все я просто психану и все буду удалять, понял? Нет. У вас в дом нельзя зайти? Да подожди, там ремонт. Если мы тут напишем ух, ты поставишь нам больше баллов? Да. Да? Да. Быстро пишите ух. Ух, где ты? Ты хотел зайти. Карантин, Ура. карантин окончен. Ура, тут камин, а где стульчик телевизора, компьютер? Нету. В смысле, я в таком... Вот, э, разбалованное поколение, со своими компьютерами. Время вышло, вы знаете? Нет. Ухо, я пишу надпись у. О, прикольно. Плюс 10 баллов и плюс 10 минут времени. Ладно, уговорили. Не, мы еще сердечко в виде ухо сделаем, так что давай, еще, еще? много времени. Сейчас вы находитесь на виде того, где находятся две базы. Первая, вторая. Сейчас мы пойдем к синей команде. Смотрите, здесь есть много ёлок. Смотрите, здесь есть какое-то дерево. На нем лежит снег, и это красиво. Самое обычное дерево, на котором повисло ночью. Нет, самое крутое. Какой красивый снег. Снег, бугор как гугор, о бы и нет. А смотрите на этот иглу, в которую можно зайти даже вот так. В нему можно войти? Да. Еще здесь есть стеговик, смотрите. Какие красивые конфеты в конце концов здесь. Это это не конфеты, это трубочки. Тогда у вас тоже трубочки? Нет, у нас. Трубочки совсем они разные бывают. Вот я нашел, как у них тоже. Еще здесь есть домик, смотрите, какой красивый. Ну домик, как домик, ну дальше. Почему я вашу постройку показываю и Смотрите, самое главное, что здесь есть Зек в курточке, Делать снежки. Это прикольно. Вот, смотрите, там наверху. Ездо было все это время, вы не видели. Да, это, это, это просто шарики. Если их как бы перезагрузить, они умрут. Ну, они типа умеют. Наверху есть тучи, которые, это, тучи, короче. Капец, это тоже шарики. Их падут не тучи, да? Да, это снег вообще-то. Вам понравилась эта постройка? Кому как. Некоторые вещи, да, некоторые. Да. Ладно, хватит, хватит, хватит давайте, давайте пойдем к вам. Ну теперь давайте тогда вашу постройку посмотрим. Что это такое? Ладно, давайте садимся. Это посмотрим. наш супер, губер, мега, офигенный зимний лес, пряничный и... и... домик, а мы и елки Короче, у нас здесь такой домик, где у нас черепица на то, с Ух, ух. Можно же идти в домик, посидеть вон, возле горячего камина, погреться. главное в камине не залезть и не сгореть. Вот нас был главный в камине залезть, это, и он пошел, что? попробовал залезть. А это что за аборигер? Это, вот это Степан, а вот елки зеленые. А почему Потом здесь на мы... дороге елка выросла? Где? Где? Где? Где? Нет, Она... Она... это просто... М Какая... Быстренько убрали. Так, Какая елка. У нас? И паркур это паркур очень, очень сложный, для... Встал. Я не мешаю, я благородно стою, Мало. всех скидываю. А как она заходит в такой маленький проход в домик? Так она руки, руки, руки сжимает, ноги сжимает, голову прыскает и закрывает. Садится на диванчик и греется возле каминга. Я о, тоже о, хочу в кабине погреться. В Спасибо, ты разрешил в кабине погреться. Я, Я надеюсь, тебе, тебе тепло. тепло. Ах, ты под 45 делаешь. Диван а, под 45 дел. Мы тебе покажем, как они заходят. Вот видишь, вот этот пряник. пряник? Вот Ой, а что с ним встал? Покажи, как он заходит. За согнул, тонны, все, в, логик, в, в диване прямо сидит. Подожди, пройди кто-нибудь. Все хотят смотреть на пряник. дядя. Вот такой этот. Пожар, прядик горит, помогите Пойдите, надо прядика спасать Вы знаете, как мы узнаем оценки? Идите в дискорде в новости, сейчас кое-что будет Готовьтесь, 3, 2, 1, 0, оценки Ах ты ж, Аркоду схватит твою постройку привлекать всем. Нет, ну они просто... Нет, сейчас все, они просто. Ладно, давайте я сейчас переверну все. Держи. Вот, вот, вот, вот. за вторую, за вторую. Мы будем теперь на разных идёт, они не каждый. Пять минут подписчики будут оценивать ваши постройки и посмотрим. Ух ты, какие сейчас в мире выбрал. Где видно на нашей постройке, видно только дом, а где на постройке команды Сонера видна вся карта. Да. Да, у Сондра там вообще ничего не видно же. Нет, там видно большую часть карты, когда у нас видно только домик. Это знаешь, это маленький кусочек там, где иглу стоит и все. И фоткаешь вот прям отсюда сверху. Опять Сюда, что ли заново? Задав... Из-за того, что вы два раза подряд проигрываете заново, что ли? О да, сверху когда да. это лучше. Мы, мы, мы, мы проиграли, мы как бы проиграли. Аркадус, ты 4 4. такая крыса. По а Сондер, а да, мы тебе шоколадку купим. Сондер, что они делают, скажи. А, Сондер, это. Арконус, Арконус, короче, на своем сервере сделал пост, а по голосуйте за ихнюю постройку. Ваша постройка начинает набирать все больше и больше очков. Чья? Твоя. Твоя. Да ну, админ думал, что я не замечаю, что они удаляют очки. Ну ладно, сделаем вид, что я этого не заметил. Синяя команда и так победит. Голосование заканчивается через минуту. Аркодус, что ты там пишешь? Не, ну это уже слишком. Один, один, один балл отрыв. Один. Ах! Ах! подожди, то... Не, куда? Куда, куда? Ты что творишь, ух? Я куда ничего это? не делаю, я, я думаю... Дум... Знаете, за кого я проголосовал? Мне кажется, тебе первым проголосовал, потому что там Сондер, а ты Сондер не видишь, Так, ух. Голос сухо «Ну, есть ли? первым, а, во... в... он за то, то и за то проголосовал. В... <звучат> да, да О, за двоих проголосовал. Ты что, он ему надо было бы за... обозначить... Все, скриншот, скриншот. Так, сейчас скинуть скриншот вам. Разница в один. Короче, ребят, накачаю другой Короче, ребята, абсолютно все купленное, все короче. Напишите в комментариях, чья постройка была лучше. Красных или синюх а, Спасибо за участие Сондору, Арконусу Матвей Про 2016 Пирату ну, всем пока